Итак, так, мои дорогие друзья, всем привет, с вами снова я, Скайзекит. Сегодня мы будем проходить карту Небесный Храм, часть 2. Так, мы должны были появиться здесь, да. Да, мы появиться должны были здесь. Спать можно только ночью, погодите. Итак, так, мы продолжаем, я навел команды просто. Э -э Ух ты, там этот сундук. Ого так теперь ты мне не нужна. -а, а у меня кофе. Так что, что это у нас? Так, я, я конечно не думаю, что это выход, но что-то здесь есть э -э -э, я кажется понял, в чем этот прикол? А это прикол в том, что мы вот столько уже просто в первой части. А давайте посмотрим прикол в том, что мы сколько нам еще осталось пройти. Уху. Да, нам еще, наверное, больше этого надо будет пройти. Нет, ну я думаю, что таки как. Какой здесь замок? Меня вот это вот ну просто раздражает, раздражает меня это из-за того, что ну, всего-то напросто просто из-за того, что, блин, ну все-таки бесит чуть-чуть, согласитесь, вот бесит все-таки чуть-чуть, ну есть просто бесит, что здесь чуть-чуть так, э я не знаю, вот легче после мне кажется спрыгнуть вон туда, вот и все, все окей. Будет. Все будет хорошо. Да все, все, хватит, болтовни. Пора заняться делом, мне кажется. Так. а а понятно. Значит, здесь нам надо. Да уйди, не хочу твой зад. Хм. Так что, что у нас откроется? У нас ничего не открылось, знаете ли? Ну, как всегда, мне придется принимать вынужденные меры, я думаю. <coughs> вот это почему нигде нет верстака? Вот это меня все-таки канает. Что, Я не, ну, не могу понять вот нет верстака все таки уйдите вы овцы несчастные шли шла вон ты тоже шла вон М -м э э пошли вон вы ов овцы недоразвитые Так, на ну, этой серии у нас также наверное, будет 15 минут тоже Должна будет закончиться через 15 минут. Так что... Так что надо... Продолжать серию. Наверное, это затянется на три серии. На 3, да. Ага. А и что? Ну и как это работает? Можно вопрос, как это работает? К чему нас это должно было привести все-таки? Хм. А это что такое? Ну почему? Я не могу никак понять, куда нас это должно было привести. Если бы это у нас даже открылось, к чему? вот теперь это реально стало все запутано как-то это нет ну это это это давай я ты правильно выбрал этот путь ну а, путь к спасению ну что придем дальше мне кажется десант десантура все таки как никак он все таки десант и что? Как же без десанта-то? Вот я думаю, мы еще долго будем доходить до следующего все-таки уровня. О, все. О, десант. Это уже еще десант. Это был десант. Это был Ой, десант. Опять это кодовый замок, почему он везде встречается? Ну нельзя как-то вот ну, попроще жить, а? Люди. Хоть дело создатели карт, вот каждый день чего-то курят, принимают. У меня во всех сериях они курят чего-то. что я выбираю такие карты обкуренных людей. Кажется. Ах. Так. Что? Что такое? Что? Все, мне это бесит. Я умный человек. А -а -а. Интересно, куда нам сюда все таки вести? Должно это или какой-то другому? Десант! Ура! Ох, Хех. Хе -хе -хех. Подожди-ка, а куда мы должны были провалиться Простите. Это что там было? Видели это, да? Так, скорее всего, вон идет. Я сюда иду вс. У этих у всех кодовых замков должно быть недорабатывание какое-то. И что? Я все равно это бесит. А не, ну меня добивает это все-таки кодовые замки. Ч ⁇ это? Раз, два, три. Раз. Mm, блин. Раз, два, три. Четвертый там все в порядке. Так. Сейчас погодит. Так, ну, друзья, я все-таки... Э, да. Я нашел, как это пройти, так что все окей на самом деле, все просто окей, скажем так. Так, мне вот эта вот броня мне бесит все-таки, бесит, добивает. Так. Куда мне столько тортиков, а? Да, я действительно думаю, что надо поспать. Так. Идем, все. Это что такое? Что, первое куда мы прыгаем? Сюда? Фу! Это чистое везение, люди! Вы, вы это видели? Вы... Я честное слово не проходил это ни разу. Как? Это везение, это простое везение, ребята. Идем по этой, что? А мы здесь куда-то опять должны будем. М -м -м -м. Что там у нас? Ой, ой, ой! Это как всегда, в общем-то. Без этого я думаю, мы не что еще не будем проходить. Ох. Э. Что там? Там ничего нет, да? Нам надо вот под этим вот. Так, его... даже работала вот под этим вот ага угу. сейчас я верну короче место Да, вот так вот. Потом буду. Вот здесь вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Тяжелая здесь проблемка-то намечается. Эх! Надо, люди, надо. Э -э. Что-то я не совсем понимаю. Вот это фигню я точно не понимаю. А не не, не погодите. Что-то где-то здесь еще чем-то дурненько пахнет. А, нет, здесь все спокойно. Значит, слышь, зомби. Хороший зомбак. Он хороший этот зомбак. Я верю в него. Он, он изменится когда-нибудь. В лучшую сторону. Что? А, да, мы вверх. Короче, зашли, походу, дело себе. Эх. А, э, можно вопросик? А, все ясно. Теперь без вопросов. Да, я похудел, опять нам запутал. Э, наверное, вот так вот. Да, я с одной есть. Потом через раз, два на третью. Э, раз, два. Вот это. Э, э, э. Я понимаю, что это весело. Но... Каким то образом? Погоди-ка. Ох-хо-хо-хо-хо. Эээ, ладно. Не хотим по-хорошему, будет все по-плохому. Вот так вот. Потом еще какой надо? От этого раз-два. Раз-два-три-четыре. Э, и пять, четыре, раз, два, три, четыре. А, ясненько. Все ясно, понятно. Эх, эх, эх, эх, эх. А это поход дело ухода, у нас, да? я вот это вот сломаю это а хотя какая разница будет да какая разница придется это равно... этого мать ну, ладно сломаем хотя нафига нам этого мать зачем в принципе зачем М -м, блин эх понятненько да все таки нам лучше это сломать так мне кажется, будет гораздо легче. Пс! Вот и все Ч ⁇ мы паримся? Погодите. Это о, у нас уже да. Это видео тоже подходит к концу. Ну ладно, у нас еще есть время. Фух! На это вот даже... У нас Везение все-таки, все-таки это везение, друзья мои. Я на всякий с, так все, мне вот это вот все уже не надо. Я возьму такси, Запас, по запасным, так сказать. Надо поспать. Так, ну вот и все, мои друзья. Всем спасибо за внимание, с вами был я, Сказыки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это была вторая часть прохождения э, испыт... храм Небесных храм испытаний. Нам еще осталось ну, тут совсем немножко, мне кажется, до земли. И всем пока.